Одну, одну. Так, ты цифры знаешь? Uh -huh. Шестое место. Шестое место. У кого шестое место? Можно? Какой это стол? Сорок второй. Сорок третий. Это Сороковое. 46-й Как настроение, ребята? Можно ваши билеты посмотреть? Ма говорит Билеты я в твой кошелек поставил 6 билет Шестое место, 43-й стол Друзья мои, аплодируем! Нет, по сценарию плакать там, по на сцене надо. Идемте сюда. Идемте, идемте, идемте, идемте. Идем. Давайте. Давайте знакомиться. Так. Нет, сейчас плачьте как бы это. Все, все нормально-то. Я сам обычно, как бы у меня скупая мужская слеза течет. Я ее действительно слез даю. Держите нас. Огромное спасибо проекту Умрахадж, который во главе с нашей дорогой, прекрасной Фатимой на протяжении многих лет радует всех нас, всех мусульман. Альхамдалилля. И так как я была дважды в хаджи в 2007 и 2009 году, я бы очень хотела подарить эту свою путевку девочке, которая три месяца назад вышла за моего сына замуж и принесла с собой баракат в наш дом. Валихану, пожалуйста. Сейчас вы меня тоже до звезды видите. <связать> Баракат проекта Умрахадж, который объединяет, радует. Радует. Самое главное. Еще, еще раз, вот как нашей сестре сказал а, Тухайо, вас прошу от всех нас. Салам пророку Мухаммаду. Поздравляем Спасибо. искренне вас и проект Омрахач под ваши аплодисменты.